Всем привет! Сегодня я буду закатывать перец с медом. Для этого, соответственно, берем три килограмма перца. Нарезаем его. Вот, вот я уже нарезал. Сейчас я продемонстрирую, как я его режу. Вот так разрезаю на четыре части. Вытаскиваю середину. Вот. И затем вот так на четыре части. Так затем нам понадобится сюда 2 две ложки соли с половиной столовые. Раз, два, ну и три. Так затем нам понадобится полстакана меда. Выливаем теперь полстакана уксуса. И пол стакана кипяченой воды также выливаем. Все, теперь мы это перемешиваем, ставим на огонь, на маленький. И как она закипит, 15 минут, она прокипела, и закатываем в стерилизованные банки. Для этого мы сначала, если кто не знает, сначала банки мы промываем, потом берем конструкцию, такую, наливаем воды, вода закипела. И ставим баночку. Баночка пропарится, и она будет горячая, то есть чтобы не лопнула. И потом горячим засыпаем в банку и закатываем крышкой. Все. И, соответственно, укутываем его э -э тепленьким. И стоит до полного остывания. Оно укутанное. В принципе, все. Вот такая красота у меня получилась. У нас с вами на зиму то, что надо вкусно привкус и уксуса и меда ну, в общем мне очень нравится этот рецепт я уже его лет 20 наверное катаю так что пожалуйста пробуйте делайте катайте так же самое я уверена что вам понравится но ну, это конечно для тех кто любит перец спасибо что смотрите мои видео подписывайтесь на мой канал всех люблю обнимаю всем добра пока пока